Прошли, и через Донбасс, там реально наши ребята, и, и Донецкие, и Луганские, и наши силы спецопераций гибнут сейчас, и наша страна, она... не не не не не, не. Нет, нет я гибнут, не хочу это слышать, гибнут, подождите, нет, они гибнут все да равно, стойте. они все равно да гибнут, остановите, они, подождите вы, секунду, вы не можете остановиться я просто хочу, чтобы Хватит. мы сейчас стали, почтили память молчанием, хотя бы минутой делаете? молчания наших ребят, которые там все равно сражаются за вы Россию и за Донбасс, нет. вы можете сейчас остановиться, Пожалуйста, я нет. вам сейчас скажу, что там наши ребята делают, наши ребята там разят, это правильно но это, три... это правильно да дайте мне договорить да. это триумф русского оружия это, это триумф правильно. русской армии это, это возрождение правильно. россии